Здравствуйте, уважаемые зрители школы видеоблогера. Меня зовут Алексей Зимирев. Посмотрите данный ролик и узнайте все о подборе ключевых слов для видео о красоте. Почему так важен правильный подбор тегов или ключевых слов для видео о красоте? Ответ на этот вопрос очень прост. Во-первых, вы сможете продвинуться выше в поиске «YouTube» а во-вторых, ваш канал не будет под угрозой бана, потому что ложные метаданные влекут за собой блокировку канала. Где же может использовать ключевые слова канала красоте? В названиях видео, в названиях плейлистов, в описаниях роликов, в описаниях плейлистов, в тегах канала и видео. Как вы видите, список очень длинный, поэтому подбор правильных ключей имеет огромное значение. А теперь я дам вам три совета для правильного подбора ключевых слов для видео о красотках. Первое. Используйте Google Тренды и поиск VidIQ, расширение для Google Chrome) для того, чтобы понять, насколько популярны те ключи, которые вы выбрали. Например, для видео о красоте ключ красивой девушки в Мозамбике не будет настолько популярен, как красивый макияж. Второе. Выбирайте такие ключи, которые правильно описывают тематику вашего видео. Чем более узким будет ключ, по которому вы двигаетесь, тем лучше. Следовательно, не пишите однословных ключей. Таким образом, для видео о красоте правильный ключ – это «как сделать красивый мейкап». А вот отдельные теги «красивый» и «мейкап» – это пример неправильных тегов. Третье. Не совершайте грамматических ошибок в ключах. В будущем набор текста на клавиатуре заменится голосовым набором. Следовательно, исчезнет вероятность того, что грамматически неверный тег наберется в строке поиска. Поэтому внимательно подходите к написанию ключей. А если сомневаетесь в правильности написания, то обратитесь к помощи гугла. Вы просмотрели видео о том, какие ключевые слова должны быть в видео о красоте и красотках. Подписывайтесь на наш канал Школа Видеоблогера, ставьте лайки, жмите на колокольчик и задавайте вопросы в комментариях по поводу темы ключевых слов на YouTube. Спасибо за внимание, пока!